Здравствуйте, с вами как всегда Максим Муромцев. Забегая вперед, хочу сказать, это видео будет полезно как начинающим отделочникам, так и вам, если вы хотите подготовить ваши стены под покраску. На этом объекте я решил поработать сам своими руками, для того, чтобы показать и рассказать, как подготавливать правильно стены под покраску. Для тех, кто не смотрел первое видео, хочу вкратце рассказать. У нас было единое пространство, кухонная, обеденная и коридорная зона. Нашим клиентам понадобилась дополнительная комната в их квартире, и они попросили возвести нас стену. Тем самым убрав обеденную зону с того угла, переместив его в этот, а в том у них будет детская комната. Мы демонтировали часть натяжного потолка, чтобы при построении нашей стены мы смогли ее упереть в основании бетонного потолка, но об этом есть отдельное видео. У наших клиентов часто возникает вопрос а почему цена стены под покраску отличается от цены стены под подготовку под обои? Я вам вкратце об этом сейчас расскажу. Чтобы подготовить стены под покраску будет 8 слоев нанесения. Мы возвели стену из поревита Следующим этапом мы будем ее грунтовать грунтовкой Церезит СТ-17. Мы прогрунтовали нашу стену. Прошло уже два часа. Сейчас мы будем начинать штукатурить эту стену. Штукатурить мы ее будем составом кнауфа. Это серия HP Start, есть Knauf Rotband, есть HP Start. Различие, значит, у них очень простое. Rotband наносится толщиной за раз до 5 сантиметров, HP Start до 3 сантиметров. У нас штукатурный состав будет доноситься там сантиметра, не больше. Мы его будем наносить обычным шпателем, поэтому нам этот состав очень подходит. Плюс цена в полтора раза дешевле, чем у Knauf Rotband. Чуть не забыли сказать, собственно, а вообще для чего мы штукатурим стены и вообще для чего нужна штукатурка. Штукатурка компенсирует все неровности стен, закрывает всевозможные раковины. У штукатурки зерно крупное, у шпатлевки зерно мелкое. Если мы начнем шпатлевать без штукатурки, то наша шпатлевка начнет давать усадку и просто проваливаться в эти ямки. И мы замучаемся их наносить несколько слоев. Плюс ко всему, штукатурка наносится толстым слоем, шпаклевка мелким. Если шпаклевку нанести толстым слоем, то она просто начнет трескаться. Мы приехали на наш объект, на котором вчера мы штукатурили стены. Стена у нас сегодня уже высохла. Мы сняли излишки материала шпателем, сейчас мы будем наносить один слой грунтовки, после которого будем наносить один слой базовой шпатлевки. Грунтовка обязательно нужна между слоями, поверхность у нас пыльная, и чтобы шпатлевка ложилась ровным слоем, без всяких задиров, мы будем грунтовать стену. Чтобы вы понимали, грунтовка это неотъемлемая часть любого ремонта. Она нужна для того, чтобы материал с материалом имели хорошую сцепку. Мы прогрунтовали стену, у нас уже прошло два часа. Сейчас мы будем наносить слой базовой шпатлевки. Мы нанесли на стены. Базовый слой шпатлевки, она у нас уже высохла. Сейчас мы будем клеить стеклохолст. Стеклохолст защищает финишное покрытие стен от образования трещин. Мы поклеили на стену стеклохолст. Стена у нас уже просохла, сейчас мы будем наносить два слоя финишной шпатлевки шитрок. Очередной наш день. У нас высохла шпатлевка на стене, мы сейчас будем ее шкурить и только после этого мы будем начинать красить. Всем привет! Вчера мы прошкурили стену, покрасили ее базовым слоем и сегодня будем наносить второй, последний слой краски. То есть наш процесс завершается. Чтобы подготовить стены под обои, Достаточно прогрунтовать стену, проштукатурить, прогрунтовать, отшпаклевать ее на один слой. И потом можно клеить обои. Собственно поэтому стоимость этих работ и дешевле, так как их в два раза меньше. Мы закончили наш ремонт. Все, что от нас требовалось, мы выполнили. Наш клиент остался доволен.